Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, а также говорим, как инвестировать в эти непростые времена. У нас э, очень много видео вышло в последнее время на канале, в одном из которых мы говорили про доллар, что делать с долларом, какая зависимость от золота и почему сейчас имеет смысл посмотреть на золото. В другом видео мы говорили по поводу недвижимости, каким образом она зависит от фондового рынка и чувствует себя в различные фазы экономики. Также поговорили о том, стоит ли покупать сейчас акции российских компаний, что происходит с фондовым рынком в периоды кризисов, почему он более мобильный, почему он гораздо быстрее реагирует на негатив и, кстати. То есть, вы, мы же должны понимать, что любой актив имеет как положительные характеристики, так и отрицательные характеристики. То есть, положительная характеристика, допустим, фондового рынка, что это опережающий индикатор, он быстрее реагирует, он и реагирует более эмоционально. На фондовом рынке присутствует большое количество заемного капитала, и, соответственно, если происходит движение, оно по амплитуде более мощное. Потому что, помимо того, что в период кризиса достигаются какие-то справедливые значения на акции в этот же промежуток времени еще происходит кто-то шортит, да то есть кто-то ставит нападение рынка кого-то выносит на маржин колы то есть в моменте происходит большое увеличение предложения и помимо того что рынок не просто падает и достигает каких-то справедливых значений на эмоциях он проваливается еще ниже и это его недостаток да то есть что здесь доходность не нелинейна что амплитуды движения бывают более мощные но и также позитивно он реагирует в обратную истории то есть когда проводят стимулирующие меры экономики когда доступен кредит когда печатают деньги то посмотрите опять же на фондовый рынок соединенных штатов америки за последние 10 лет когда печатали доллары все уровни справедливых оценков были пробиты компании оценивали там по 80 годовых прибылей по 100 годовых прибылей по 1000 годовых прибылей ну, то есть тысячу лет нужно ждать когда окупятся твои инвестиции в какую-либо акцию роста до да, которая которую разгоняла. Стимулирующая политика Федеральной резервной системы США. То есть, амплитуды движения более высокие, чем, допустим, в недвижимости. Более скоростные движения на фондовом рынке. У недвижимости, соответственно, это с одной стороны недостаток, там много не заработаешь, да. С другой стороны, меньше амплитуды движения, более стабильность дохода. Лак, инертность, да, то есть, рынок более скоростной, недвижимость менее скоростная. Балансирующим элементом являются наличные Наличная валюта, наличные доллары и прокси на доллар через золото. То есть мы здесь понимаем, что когда прям бахает кризис, когда происходит вот эта вот фаза охлаждения, переходит в рецессию и начинают стимулирующие меры проводить центральные банки, золото начинает расти, пока рынок еще продолжает валиться. Резюмируя вот этот блок видео, которые были опубликованы у нас на канале, сейчас поговорим о том, как же себя вести в следующие 6 месяцев, Какую стратегию определить? И вы должны понимать, что эти видео у нас выходили на протяжении двух недель. Если вы не воспользовались конференцией, ссылочка на конференцию, на которой я рассказываю только то, что касалось моего блока выступления. У нас еще выступало двое экспертов, соответственно, там был и международный рынок, и криптоактивы. То есть можно подписаться, проходите по ссылочке. А сегодня мы закончим уже, чтобы была целостная картина в голове. Каким же все-таки образом себя вести в следующие 6 месяцев, применительно в первую очередь с золотом раз и фондовым рынком 2. Почему сейчас я оставляю в стороне такой класс актив, как наличный кэш и недвижимость? Недвижимость более инерционная, недвижимости время еще не пришло, то есть время недвижимости будет через год-полтора, наверное. Причем это касается и глобального рынка, это касается и России. По доллару, соответственно, в видео мы рассказали, что высокие инфраструктурные риски лучше находиться в золоте. В связи с этим вы сейчас можете посмотреть на слайд, на котором определена некая так тактика поведения на фондовом рынке. Какие здесь есть два ключевых параметра. Первое. Рынки падают не сразу. Ну, то есть они неответственно летят вниз, когда наступает фаза экономического нокдауна не сразу центральные банки применяют стимулирующие меры. То есть, или должно быть сильное падение экономики, чтобы центральные банки прям очень сильно наливали ликвидности. Потому что они всегда смотрят на фундаментальные показатели, что происходит по экономике. И поэтому, когда ВВП уже падает, безработица начинает расти, центральные банки не сразу начинают смягчать денежно-кредитную политику. И поэтому здесь накапливается страх, здесь накапливаются эмоции. Профессиональные игроки начинают шортить рынок. Другие начинают вылетать на маржин-колы и теряют свой капитал. И поэтому рынок падает сначала на 15-20%. Потом идет некая стабилизация, чтобы понять, что же делают центральные банки. И после этого рынок еще падает на 20-30%. В России чуть больше, в Америке чуть меньше. Почему я про это говорю? Потому что природа нисходящего движения рынков состоит в том, что падают на протяжении года при этом полгода происходит где-то снижение и полгода вот как раз на графике вы видите да по российскому рынку ценных бумаг в 2008 году да то есть произошло такое резкое обвальное падение и потом еще был некий такой коматоз то есть когда рынок падает на 60 80% он в этом состоянии остается еще где-то на протяжении 3-6 месяцев. То есть не нужно бояться, что вы не успеете впрыгнуть в уходящий поезд. Рынки ценных бумаг более скоростные, чем рынок недвижимости. Но при этом, когда происходит рецессия в экономике она все равно занимает определенный временной лаг и не нужно бояться того что вы не купите активы что их нужно сейчас немедленно покупать то есть почему такое происходит потому что срабатывают маржин колы то есть брокеры принудительно закрывают позиции клиентов которые были с плечами люди теряют реальные деньги второе Центральные банки обычно не действуют на опережение. То есть они начинают проводить стимулирующие меры, когда просто прям пожар на рынках происходит. Помимо всего прочего, эти стимулирующие меры, если вы берете мед, то есть свежевыкаченный мед да, текущего года, да, то есть вот вы его капаете как бы на, на стенку стакана, да, и он начинает стекать. То есть он не как вода, а он такой густой. Вот ликвидность финансовой системе она тоже густая. То есть, после того, как центральные банки провели стимулирующие меры, опустили процентную ставку, начали печатать деньги. Да? То есть, этот эффект, он должен докатиться до экономики. Он должен докатиться сначала до первичных дилеров, до банков. Да? Банки эту ликвидность начинают получать. Но при этом банки, когда получили данную ликвидность, им нужно перенастраивать комплайенсы, риск менеджмент. То есть, банки еще не понимают, а кому эти деньги можно дать, и кому эти деньги давать нельзя? То есть, какие сектора экономики потерпели бедствия, какие не потерпели? Что, выдать кредит человеку, да, который безработный, стоит или не стоит? Или если человек работает, в каком секторе экономики он работает? Да? Потому что так как экономика в рецессии, то банк, ну, риск менеджмент банка, он не может просчитать, этот человек еще работает, или он через месяц-два потеряет свою работу, и тогда не сможет отдать кредит. И поэтому получается, что стимулирующие меры это проводят, но, соответственно, финансовой системе нужно адаптироваться к этим стимулирующим мерам, чтобы эта ликвидность, которую дали, она впрыснуто была в экономику, и это привело к стимулированию спроса. Мало того, опять же, давайте посмотрим, что делает потребитель в этот промежуток времени. Даже если экономика в стадии экономического нокдауна, куча санкций, что будет с банками, непонятно, фондовый рынок я инвестировать не хочу. Сами подумайте, да, в этот промежуток времени, даже если банк придет к вам и снизит там ставку по кредиту, а вас вокруг знакомых увольняют, то есть вам снизили ставку по кредиту, вопросов нет. Банк пришел и сказал, вчера кредит был по 20, сегодня кредит даем под 12. Вроде бы привлекательно, но человек тысячу раз подумает, а стоит ли ему сейчас брать кредит, потому что он не знает, ну, в экономике жопа, я извиняюсь за свой французский. То есть веры в завтрашний день нет. И даже снизившаяся процентная ставка не приводит к тому, что люди прям активно начинают брать кредит. Активно кредиты начинают брать те, у кого были высокие кредиты до этого, потому что их нужно обслуживать. Но таким кредиты не дают. Потому что у таких людей, как правило, проблемы с работой возникают. И поэтому как раз-таки вот этот вот демпфер в пределах 3-6 месяцев, он присутствует. Ликвидность, да, центральных банков, она начинает вливаться в финансовую систему, но рынки еще не отскакивают. Поэтому не нужно спешить покупать. То есть вот в этом видео мы говорили по поводу того, сколько привлекателен уже сейчас российский рынок. Но в этом же видео я говорил, что не нужно с фанатизмом бежать и покупать все свои активы. Так какой же стратегии все-таки придерживаться? Давайте посмотрим, что мы не делаем широкую диверсификацию. Мы посмотрели вот это видео про золото, да? переложились в золото. Вот вам пример 2008 года. Цена золота в данном случае указана в долларах. То есть вот оранжевый график – это цены золота в долларах. Красные графики – это индекс ММВБ и РТС. Темно-красные красный это РТС, валютный индекс. ММВБ – это рублевый индекс. Важная оговорка – вот это движение по золоту, которое началось там с октября 2008 года, когда начали проводить стимулирующие меры со стороны Федрезерва, да, и золото стало расти и выросло там, на 20% буквально за полгода. Нужно понимать, что в этот же промежуток времени Центральный банк ослабил доллар в конце 8-го, начале 9-го года. До октября месяца доллар прям держали зубами. Но когда международные спекулянты таким образом выкачали из золотовалютных резервов порядка 120 миллиардов долларов, Центральный банк сказал, я умываю руки, отпускаю свободный курс, все, я не буду таргетировать курс валюты, пусть рынок определяет. И нужно понимать, что в этот промежуток времени золото росло к доллару, доллар рос к рублю. Что и показывает, сигнализирует, что индекс РТС, долларовый индекс, да, который в долларах считается упал, сильнее рублевого индекса. То есть вот мы на графике видим как раз таки вот эту вот тенденцию, что допустим, если в ноябре месяце индекс МВБ уже замедлился, и он находился на вот этих вот стабильных значениях с ноября по январь, с ноября 8 по январь 2009 года, три месяца по сути, индекс РТС продолжал валиться. И упал еще на 15%, просто потому что доллар укрепился к рублю на 15%. И минимальных значений достиг, соответственно, в декабре-январе 2009 года. И все это хорошо и замечательно, когда ты смотришь по прошествии времени, когда ты смотришь на график и говоришь, вот, был бы я, я бы вот в январе 2009 года на всю котлету купил российский рынок. Ребят, нет. То есть, казалось бы, всего лишь два инструмента и очень простая стратегия. Стратегия заключается в следующем. У меня в равных частях золото и индекс РТС. Через какой-нибудь биржевой паевой инвестиционный фонд. То есть мы сейчас не говорим про отдельно взятые акции. Отдельно взятые акции, которые интересны и в России, и в Америке, это на конференции. Ссылочка на конференцию под данным видео. Я говорю сейчас про широкий индекс. 50% золота, 50% индексный фонд. Что происходит? Да? Индекс падает. Золото растет. Золото выросло на 10%. Индекс, соответственно, упал на 10%. Что произошло? У меня 50 рублей было в золоте, 50 рублей было в индексе. Соответственно, золото выросло на 5 рублей, стало стоить 55 рублей. Индекс, соответственно, упал на 10% на 5 рублей, то есть стало 45 рублей. Итого, получается, в процентном соотношении, применительно к портфелю, у меня произошла разбалансировка. То есть у меня золото, соответственно, стало там порядка 60-70%. Фондовый рынок у меня упал, доля рынка упала там до 30-40%. Что я в этот промежуток времени делаю? Да? Первую операцию делаю, я продаю золото. Золото тоже упало, да? То есть вот предыдущий, когда мы делаем первую итерацию. Золото упало, рынок тоже упал, но рынок упал гораздо больше золота. То есть в этом случае получается у меня доля золота... Увеличилась, а доля рынка упала. Я должен привести свои весы в равновесие. Я золото продаю, рынок покупаю. Проходит еще месяц. Золото выросло, а рынок продолжил падение. Что я в этом случае делаю? Золото продаю, рынок покупаю. Спокойно. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, когда будет разворот что-то по золоту, что по рынку. Не знаю. И вы не знаете. Мы просто ежемесячно делаем ребалансировку. Еще месяц проходит. Золото выросло еще больше, рынок упал еще больше или стоит на месте. Даже если рынок стоит на месте, все равно в моей пропорции, из-за того, что золото выросло в цене, золото станет больше. Я вынужден продать золото, чтобы купить рынок. Еще месяц происходит. Тенденция продолжается. По-прежнему продаем золото, покупаем рынок. Стабилизация, незначительная ребалансировка. И начинается разворот. По различным причинам. Спецоперация закончилась, санкции сняли. Газ начали покупать из России, Северный поток восстановили. Не знаю, что-то такое произошло, рынок начал восстанавливаться. Золото немножко заварилось вниз. Все. Произошла обратная тенденция, которая происходила до этого 4-5 месяцев подряд, когда золото росло, а рынок падал. У меня теперь рынок вырос, а золото упало, я автоматически должен часть прибыли уже с рынка забрать и купить упавшее золото, просевшее золото. Вот обратная тенденция. Часть продали. Золото докупили. Еще месяц проходит, еще лучше ситуация. Да? Снова золото докупили, акции продали. И все. И пока не произошло стабилизации, вы, в принципе, этой стратегии можете придерживаться дальше. Да, звезд неба хватать не будете. Но, ребят, ваш сон станет на порядок спокойнее. Это я вам точно могу гарантировать. Помимо всего прочего, вы будете на автомате, Вне зависимости от того, как у вас колбасит на эмоции, вне зависимости от новостного фона, что происходит, вы будете спать очень и очень спокойно. Плюс вы всегда будете таким образом продавать то, что стоит дорого, и покупать то, что стоит дешево. Всегда. Потому что еще раз посмотрите на ведущих блогеров, на какое количество каналов вы подписаны, какое количество каналов в YouTube вы подписаны, кто, что и как вам говорит. Вы можете быть подписан только на Max Capital, потому что одно простое это видео дает вам инструментарий. Придерживаясь одной простой этой стратегии, у вас всегда будет прирост капитала, вне зависимости от того, в какой фазе экономического цикла находится экономика. Более подробно о тактике действия, что касается международных компаний, что касается конкретных российских компаний, что касается криптоактивов, об этом мы говорим на конференции. Ссылочка под данным видео. Что касается вопросов, которые у вас возникают по итогам просмотра данных видео, я отвечаю на вопросы в телеграм-канале, в прямом эфире на телеграм-канале еженедельно. Проходите на канал, подписывайтесь, задавайте свои вопросы. Там оперативно выходят видео, в том числе и дополнительные вкусняшки. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.